приветствую вас на канале сквозь терни Звездам, меня зовут ярослав и сегодня я хочу записать видео обзора о бирже на я давно присматривался и данная биржа ее руководство меня в принципе очень порадовало, они выполняют свои обещания очень хорошо работают над своим проектом что доказывает кстати и их нахождение на CoinMarketCap. давайте если мы возьмем криптовалюту prism и посмотрим на каких площадках она торгуется то мы увидим как раз таки Тут эту самую биржу PrismBit и увидим, что э, доверие э, к этой бирже у данного сервиса, оно высокое, что еще раз доказывает, что... Команда, которая работает над биржей Prismbit, это профессионалы, которые понимают, чем они занимаются. Также хочу вам напомнить, что сервис Prism Network, он создан той же командой, которая занимается и биржей Prismbit. То есть, в Ювер блокчейна, если мне не изменяет память, это называется так, разработан именно командой биржи Prismbit. Потому что мы знаем, один сервис у нас уже закрылся, который предоставлял нам похожую статистику, и теперь вот, в принципе, остался работать только призм network тут вы можете отследить всю статистику своего кошелька призм какой у вас сейчас процент парамайнинга сколько парамайнинга у вас набежало, ваш баланс ваша структура отследить все ваши транзакции и в принципе по переключаться по кошелькам на которые отправлялись или с которых приходили к вам транзакции в общем это все тоже очень удобно можете найти этот сервис в ссылках в описании под этим видеороликом Ну а также если вам помогает этот продукт то внизу есть ссылочка для доната можете поддержать также разработку данного проекта теперь перейдем непосредственно к самой бирже призм Бит. биржа на мой взгляд очень классная очень крутая тут можно и пополнять рубли российские вот если мы нажимаем депозит то тут мы можем увидеть что вы напрямую можете пополнить данную биржу с карты мы видим альфа банк вообще все банки сбер онлайн тиньков яндекс деньги и что самое главное главное например давайте выберем альфа- банк то тут небольшие комиссии только перед пополнением не забудьте добавить тут реквизиты в принципе для вас тут подсказка и добавлено например если мы пополняем счет данной биржи на 15000 рублей то мы видим что с нас пишется только 150 рублей это один процент и видим что минимальные комиссии тут 100 рублей максимальные 3000 рублей на мой взгляд это очень небольшая комиссия на некоторых биржах которыми я пользуюсь комиссия но ну, не в разы, хотя на некоторых в разы и побольше. На вывод тут также небольшие комиссии. Если мы будем выводить те же самые рубли, то давайте мы выберем Альфа-Банк и пропишем ту же самую сумму, 15 тысяч рублей. Мы видим, что комиссия на вывод тут составляет 3%. Если же мы выберем Киви и, например, укажем ту самую сумму, 15 тысяч рублей, то на Киви комиссия вообще 1,5%. Можете сами посмотреть, поиграться с платежными системами, которые вы будете тут пополнять, с которых будете выводить и лично для себя проверить комиссию. Также об этом все можно узнавать из вкладки новости. Нажимаем сюда и тут отображаются у нас все последние новости. Можно нажать показать все. Тут они полным списком откроются, даже самые ранние, а не только последние. И как раз таки одна из последних новостей это изменение комиссии на бирже призмбит. Можете перейти на эту статью и внимательно ознакомиться какие изменения по комиссиям, произошли на данной площадке еще очень здорово что пополнение криптовалюты тут без комиссий проходит если мы пополняем например криптовалютой призм то с нас ничего не будет списано вот 10 тысяч монет мы вводим и будет зачислено 10 10000 монет а если мы будем выводить то с нас в принципе будет снята только комиссия блокчейна это мы видим максимально 10 монет так что эти моменты которые присутствуют на данной площадке не могут не радовать потому что мы тут никаких дополнительных комиссий не переплачиваем. Можете посмотреть, сколько тут криптовалют, их достаточно много. Биржа на самом деле относительно молодая, но тут уже присутствуют криптовалюты, которые я первый раз вижу. Вы можете вот так вот этот список пролистать и ознакомиться со всеми валютами, которые тут присутствуют. Кстати, вот как раз-таки перед записью этого видеоролика я пополнил баланс в криптовалюте призм на 1000 монет, и шли они мне, ну, не больше 5 минут. То есть нам тут, опять-таки, не придется ждать, как на некоторых биржах по полчаса, пока наши монеты к нам поступят. Вот буквально 5 минут, даже чуть меньше, и призм уже находится у меня на кошельке. Следующий раздел, который хочется разобрать, это раздел биржа. Нажимаем на соответствующую кнопку, и тут, в принципе, все интуитивно понятно, плюс-минус, как на любой из криптовалютных бирж. Тут мы видим график, мы можем выставить значение 1 минута, 5 минут, 30 минут и так далее. Тут можем ползунок рассчитывать на более длительный промежуток времени тут мы можем в принципе до открытия этой биржи выставить и посмотреть как менялась цена а на данный момент у меня стоит пара призм и usdt также мы тут можем выбрать себе пару которую мы хотим это тут у меня сейчас стоит все которые торгуются к биткоину к эфиру к призм к фиату и также можно пролистать этот список и посмотреть какое тут обилие пар присутствует на данной площадке также можно воспользоваться поиском но пока тут пар не огромное количество не тысячи пар то можно в принципе и просто обычным прокручиванием обойтись внизу мы видим наши ордера наши сделки вот мы видим я поставил 100 монет призм на продажу по 10 центов и мне пишет что ордер еще не исполнен ну это все потому что цена еще чуть-чуть ниже цента почти 9 десятых то есть чуть-чуть еще не хватает для того чтобы мой ордер исполнился тут мы видим два стакана это стакан на покупку, его наполняют люди, которые готовы купить криптовалюту призм, и справа стакан на продажу. Эти ордера выставляют люди, которые готовы продать криптовалюту призм, и видим самая минимальная цена у нас вот такая. Тут мы можем указать количество монет по маркету, это, то есть по текущему рынку, этот момент регулируется. По маркету это, например, если мы хотим купить, вот тут написано «получу криптовалюту призм», то мы вбиваем нужное количество монет призм. Внизу у нас сразу отображается цена, сколько USDT нам надо для покупки. Вот мне пишут недостаточный баланс. Так что можно пополнить баланс именно на эту сумму. Примерно присмотреться, например, 1000 монет мы хотим купить. На 10 долларов USDT мы должны пополнить. И тут у нас потом загорится кнопка купить призм. И мы по рынку, вот по вот этому вот правому стакану, мы уже сразу сможем приобрести криптовалюту призм. И в соседнем окошке Продать призм Вот у меня сейчас есть 900 монет Я могу выставить их на продажу И сразу в левый стакан Вот слить за 7 долларов 884 тысячных USDT Вот нажимаю кнопку продать И они у меня сразу уйдут в левый стакан И мой ордер будет исполнен USDT окажется у меня на балансе И будут уже отображаться на кошельке И вот в этом разделе Если мы спустимся чуть ниже То мы видим ленту сделок Тут нам показывают дату и время когда произошла сделка тут мы видим объем монет призм а тут мы видим цена по которой происходила сделка кстати есть еще один здоровский момент по этой бирже по монете призм чуть не забыл о нем рассказать это то что данная площадка начисляет нам на наш депозит парамайнинг то есть сейчас я в сообществе вижу бурные обсуждения что надо чуть ли не делистинг производить с BTC альфа потому что там когда мы держим свои монеты то биржа весь парамайнинг с наших монет забирает себе а потом нам же его продает биржа призмбит действует не так биржа бит раздает парамайнинг тут мы видим какой процент парамайнинга это 0,8 минус 84 процента паратакса и это получается что-то в районе 4 процентов в месяц тут мы видим отчисления парамайнинга в реальном времени то есть сколько нам набежало с нашего депозита и все начисления проходят в сутки а в 3 часа ночи по московскому времени данная биржа не забирает наш парамайнинг в полном объеме и потом не продает нам а наоборот делится с нами доходом который получает ну в принципе с наших монет ну а теперь давайте перейдем к следующему разделу p2p тут мы можем напрямую данная площадка выступает в качестве посредника тут мы можем и купить криптовалюту тут мы видим продается и криптовалюта призм и и e gold и Биткоин и также можно продать криптовалюту тут мы видим в этой строке криптовалюта которую мы хотим в данном случае продать тут мы видим способ оплаты то есть за что у нас готовы купить данную криптовалюту которую мы выберем и также указаны лимиты вот тут от 2000 до 100 тысяч рублей готовы у нас купить биткоин по вот этому курсу такая же ситуация обстоит с покупкой это мы выбираем криптовалюту например это будет криптовалюта призм тут мы видим за что нам готовы продать Данную криптовалюту и тут мы видим объемы и цену если вы не нашли нужный ордер который подходит под все ваши требования то вы можете сами создать объявление ну и кстати вот мы можем воспользоваться поиском мы выбираем то что у нас имеется то что мы хотим купить наше местоположение и способ оплаты нажимаем поиск и нам тут по фильтру остаются только те лоты которые соответствуют нашим требованиям также есть кнопка больше фильтров это цена и объем. Но ну, а также можно создать собственное объявление. Тут тоже ничего сложного нету. Тут мы выбираем, что мы имеем. Допустим, у меня это криптовалюта призм. Потом я хочу. Это вот то, что меня тоже очень радует. Тут появился белорусский рубль. Например, я хочу продать криптовалюту призм за белорусский рубль. Тут я выбираю способ оплаты. Например, я выберу свой банк. Меня тоже очень радует, что тут есть вот указаны почти что все наши банки. Но если вы в вдруг не найдете своего банка, то можете указать тут а, другой банк это будет означать другой белорусский банк я выбираю свой мтбм тут нас просят указать реквизиты тут у нас а, такая классная строчка есть прибыль это означает то что ордер создается по текущей цене но тут мы можем указать что мы хотим продать например с прибылью в 2 процента если мы сейчас видим вот такую цену а, запомним после нуля 228 504 то указав а, прибыль 2 процента допустим Цена уже чуть-чуть изменится. Тут мы видим уже после нуля идет 233, 307. То есть еще вот таким образом можно устанавливать цену на ордер. Тут мы видим минимальный лимит транзакции и максимальный лимит транзакции. Тут еще шпаргалка у нас есть. Доступный баланс призем в белорусских рублях. То есть максимум я могу выставить 21 рубль максимальный лимит транзакции. Ну и тут уже хоть от одного рубля. Но если я вдруг захочу продать это все одним лотом, чтобы по 500 раз не проводить сделки, то могу поставить тут тоже 21. И это будет означать, что этот лот я продаю одним ордером. Также можем поставить галочку «Требуется верификация документов». Это чтобы с нами в сделку могли вступить только те пользователи, которые прошли верификацию на сайте. И срок оплаты. Тут мы можем выставить от 15 до 5000 минут. Кстати, верификацию на данной бирже проходить не обязательно. Она требуется только для тех кто собирается а, с биржи выводить рубли то есть если вы будете выводить криптовалюту или доллары например или евро то верификация для вас не требуется по разделу p2p пока что все в дальнейшем если потребуется я сниму более детальный обзор данного раздела так что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить также на данной бирже есть один крутой момент это обмен переходим на соответствующую вкладочку и тут мы между внутренних кошельков Можем производить обмен своих активов без каких-либо посредников. Например, я выбираю, что у меня есть. Это будет криптовалюта призм. И то, что я хочу получить. Это, например, доллар США. Указываю количество монет призм, и тут мне пишется, сколько долларов США я получу. Нажимаю кнопку обменять сейчас и обмен произойдет. По мне, так это тоже очень крутая функция. Также есть вот такая вкладочка: У нас обучение. Вы можете на нее перейти и уже детально разобраться по некоторым моментам. Тут есть такие уроки, как блокчейн и криптовалюты, как это работает, основы безопасности в криптовалютах, основы работы с биржей криптовалют, основы торговли и основные криптовалюты. Также не забывайте, что надо устанавливать обязательно двухфакторную аутификацию Это очень полезная функция в наше время, потому что свои кошельки надо защищать и вы уже, наверное, если не впервые сталкиваетесь с криптовалютами, с биржами, то уже не раз, я думаю, слышали о том, как у кого-нибудь украли или аккаунт, или какую-либо криптовалюту. Так что переходим вот сюда, в свои настройки, нажимаем на свой логин, и вот этот раздел «Аутентификация». Нажимаем сюда и включаем двухфакторную аутентификацию и выбираем, ставим галочки, которые нам нужны. У меня, наверное, вот по умолчанию стоят 4 вот этих. И также не забываем, что на сайте есть поддержка, так что если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, то вы можете нажимать «Поддержка». Тут, во-первых, есть уже база знаний, так это подписано часто задаваемые вопросы, это чтобы не загружать поддержку, тут выбраны вопросы, которые чаще всего возникают у пользователей, и уже даны на них ответы. Но если у вас все-таки останутся какие-нибудь вопросы, то вы можете создать заявку в службу поддержки, где подробно описать вашу проблему, и менеджер техподдержки с вами свяжется. И поможет в решении вашей проблемы а для тех кто досмотрел видеоролик до конца я сделаю небольшой сюрприз вы можете зарегистрироваться на данной бирже по ссылке в описании и написать свой логин в комментариях первые 10 человек получат по 10 призм бит токенов лично от меня в подарок в дальнейшем я еще сниму видеоролик что это такое призм бит токен для чего он нужен и как на нем можно заработать так что регистрируйтесь подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых роликов.